Всем привет! Сегодня приготовлю необычные грибы. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня готова швейцарская меренга. Здесь 200 грамм белка и в два раза больше сахара. Рецепт приготовления подробно есть под видео в описании. Вы можете использовать абсолютно любую меренгу, которая вам больше нравится или с которой вы привыкли работать. Буду использовать насадку. Здесь расстояние примерно 1,5-2 см. Закладываю в мешок сначала белую меренгу и отсаживаю такие столбики, это будут будущие ножки. Беру чайную ложечку, смачиваю водой и вот эту часть делаю менее острый. Беру краситель красный гелевый топ декор, водорастворимый, и капаю прямо в пакетик. Отсаживаю шляпки. Оставшуюся часть буду отсаживать просто с пакетика, окрасивший в желтый цвет, также разглаживаю с помощью ложки. Отправляю сушиться в духовку при температуре примерно 60-80 градусов. У меня духовка газовая. Я открываю дверцу и сушу примерно 1,5-2 часа. Прошло 2,5 часа. Безе высохло. Вот такие шляпки. И ножки. Мне понадобится кондитерская глазурь. Можно использовать шоколад. Я опускаю сюда крышечку и одеваю на ножку. Пока у меня грибы в холодильнике стабилизируются, то есть застывать шоколадная глазурь, я подготовила бисквитный мох, вот такой для декора он очень классно используется для десертов в тортах в общем то у кого на что фантазия годится И вот в таких бумажных капсулах для капкейков однако это у меня будут горшки для грибов оставшийся глазурь мне также пригодится с помощью кусочка окрашенной мастики крахмал у меня здесь вот такие вырубки я сделаю листочки Данные плунжеры я покупала на сайте Алиэкспресс, там дешевле всего. Ссылочек, к сожалению, не осталось, но когда вы загуглите плунжеры, там, вырубки, листочек, все выскочит. На одной из шляпок я нашла сердечко. Выбрала грибочки, которые будут стоять у меня в горшке. Макаю. усаживаю с помощью сухого кондуриной бутылочки придам блеска немножко наклею мха сверху с помощью глазури вот такие грибы в горшках осталось задекорировать грибы то есть я хочу использовать светный мух все то же самое только получается по краю ножки Макаю. и приклеиваю так это нужно будет делать по одному и дать время застыть вот так выглядит гриб с обратной стороны, то есть снизу. Здесь также пластиночки можно сделать имитацию с помощью там, мастихина, например. Вилки той же самой. Будет тоже очень интересно. Вот что у меня в результате получилось. Грибы очень классно смотрятся. Они такие мультяшные, скорее всего, либо сказочные. Вот такие. Причем очень классно. Они не ядовиты, их можно кушать и не бояться. Вот такие в горшке с сердечком. Вообще прикольно получилось. Соответственно, цветовая гамма и палитра может быть абсолютно любая. На ваш вкус и цвет. У меня сегодня такое настроение, и я показала вам идею. Мне результат очень нравится. Еще дети не видели. Все это можно красиво упаковать. В кондитерских продаются специальные упаковочные коробочки. Подобрать и красивенько кого-то поздравить. Так что вам идейка в копилочку. Пробуйте, экспериментируйте. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.